Всем привет! С вами Универньюз в студии Адель Шамилова. Вот и настало пора узнать самые любопытные подробности последних студенческих событий. А теперь слушай особо внимательно, ведь сегодня ты увидишь. Нет предела популярности. Казанский федеральный заинтересовал представителей Uber Technology Inc. Им есть что сказать. Большие изменения ожидают студенческое радио UFM. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с представителями компании Uber Technology Inc. Как все происходило, узнаешь прямо сейчас.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 Ты иностранный студент, хочешь попробовать себя ведущим на радио, умеешь красиво и грамотно говорить на своем языке, тогда добро пожаловать в новый международный проект. Какие изменения ждут радио UFM, расскажет Анна Глазунова.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 А теперь предлагаю заглянуть в мир интернета. Прямо сейчас ты увидишь подборку самых обсуждаемых новостей Рунета в нашей традиционной рубрике веб News. Рой диких пчел чуть не сорвал игру между командами ЮАР и Шри-Ланки по крикету. Челнинский разработчик представил проект по производству уникальных протезов рук, где каждый палец управляется отдельно. Депутат Госдумы подарил казанскому зооботсаду Марабу. Александр Сидякин решил подарить именно эту птицу, поскольку для него она связана с самыми теплыми воспоминаниями детства. С 25 декабря 2016 года по 10 февраля 2017 Лига женщин университета совместно с правкомом при поддержке администрации КФУ организует университетский конкурс «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Итоги конкурса будут подведены в преддверии Международного женского дня 8 марта. Два года подряд в КФУ на практику приезжали гости студенты из Ирландии. И вот в январе этого года исследователи КФУ получили теплый прием в стенах Тринити-колледжа. Об увлекательном путешествии на далекий остров узнавала наш корреспондент Анастасия Иванова. Сотрудничество Казанского университета с Тринити-колледжем Дублина началось еще с обучения ирландских студентов в лабораториях Института физики. И вот в январе этого года исследователи КФУ тоже пригласили в гости посетить лаборатории Тринити-колледжа. В Ирландии побывали директор Института физики Сергей Никитин и научные сотрудники Роман Юсупов и Нияз Бесенгулов. В какой-то момент было решено, что надо это сотрудничество, это, чтобы оно не ограничивалось только обменом студентами, но еще чтобы мы установили контакты также на уровне исследователей и нашли точки соприкосновения, нашли области, в которых мы могли бы писать совместные проекты и сделать совместные исследования. Исследователи КФУ провели в Дублине 4 дня. Здесь им представили лаборатории уникальное оборудование для работы с синтезом и исследованиями новых наноструктурированных материалов. Да, конечно, мы были короткое время, 4 дня, но это были фантастические 4 дня, в котором мы познакомились с кампусом Тринити-колледж. Нам показали весь кампус, провели экскурсию, показали вот этот центр нанотехнологий, вот это уникальнейший здание. Казанские исследователи со своей стороны выступили на специальном семинаре, где были представлены научные тематики, разрабатываемые в Институте физики и Центре квантовых технологий КФУ. Там создан центр, так называемый центр исследований адаптивных наносистем и наноустройств, оснащенный по последнему слову, фантастические совершенно, микроскопы, туннельные микроскопы, микроскопы, Электронные микроскопы на просвечивание, исправление операций, то, чего, скажем, на сегодняшний день в Казанском университете пока, по крайней мере, нету. То есть в этой области они нам могли бы очень сильно помочь. В завершении визита стороны определили направления, по которым будут проводиться совместные исследования. Одним из них станет поиск и исследование оксидных материалов для прозрачных электродов, дисплеев и солнечных батарей. Кстати, с собой исследователи КФУ привезли не только образцы для дальнейшей работы, но и свои интересные наблюдения об Ирландии. Например, в точности, как в родном Татарстане, в Бруклине есть второй язык, гайльский, на котором объявляют остановки в автобусах. Все говорят на английском. Английский для них это как бы абсолютно рабочий язык. А вот этот гайлик их заставляет в школе учить. Как у нас учат татарский, да? При этом говорят, мы в школе поучились, вышли из школы. И никто им не умеет пользоваться. Есть только маленькое общество. Ну, поэтому, плюс, они обязательно, это у них чуть не второй, если не первый государственный язык. Uh -huh. то все вывески обязательно дублируются. Ну, как бы за это в дорогах Забавное наблюдение было, да? Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все на сегодня. Будь в теме и не переставай смотреть Универньюз. С вами была Адель Шмилова. Держитесь поблизости.